Приветствую вас на канале компании Радио довольно часто у нас спрашивают как правильно запитать радиостанцию в грузовом автомобиле с напряжением в 24 вольта тут есть несколько способов первый и самый простой это приобрести радиостанцию на 24 вольта что нибудь типа Yosan Evolution, Yosan Excalibur, OptimTrack Optim Voyager и Optim Pelygrim. Они могут работать как от 12, так и от 24 вольт при этом первые три имеют однодиновый размер, то есть размер как у магнитолы. Второй способ это запитать радиостанцию напрямую от одного аккумулятора. Тут как и в легковом автомобиле можно протянуть оба провода. Плюс и минус напрямую от аккумулятора. А можно только плюсовой провод подключить к аккумулятору. Через дополнительный предохранитель и диод. Минусовой при этом можно взять с кузова, с винта или болта с полноценной резьбой. Исключая при этом саморезы и детали сидящие на корпусе. При таком подключении стоит опасаться переполюсовки радиостанции при включенном зажигании или выгорания кабеля антенны. Также такое подключение бывает пагубно и для самого аккумулятора. Как правило один из аккумуляторов постоянно недозаряжен а другой постоянно перезаряжен и закипает. И третий способ для тех, кто не хочет менять свою 12-вольтовую радиостанцию на другую. Это установка преобразователя напряжения. В большинстве своем они рассчитаны на разную мощность. Так 6 мегаджет MJ333 на передачу потребляет чуть больше 1 ампера. Если вы планируете подключать к преобразователю одну радиостанцию, с мощностью не более 10 ватт, то вам вполне хватит вот такого импульсного преобразователя, собранного на микросхеме XL4015. В наших мастерских вам помогут встроить его непосредственно в саму радиостанцию, или же можно просто повесить ее на провод питания. У данного устройства есть защита от короткого замыкания, ну и несмотря на то, что он импульсник, помех на прием у радиостанции замечено не было. Для подключения трубовой радиостанции и плюсом магнитолы вполне хватит 20 амперного преобразователя. Вот например линейный базис PN2412 на 20 ампер вполне потянет Megajet MJ600 Turbo и еще магнитолу, но без усилителя. Имеет сравнительно небольшие габариты, входное напряжение от 20 до 32 вольт и выходное 13,5 плюс-минус 2%. Ребристый корпус обеспечивает хорошее охлаждение. Выбирать преобразователь с запасом не следует. Выбрав мощный 30 амперный адаптер, перегрузка почти исключена. Но возникает другая проблема. Непостоянство напряжения. Магнитола в пиках громкости потребляет ток до 10 ампер. А адаптер не может среагировать на изменение нагрузки и поддержать постоянство напряжения на выходе. Появляются просадки напряжения которые рация слышит получается что при передаче радиостанции магнитола слышит рацию ну и конечно же габариты этих преобразователей такие что не в каждой грузовой машине найдется столько места например оптим pn30 имеет размеры 26 на 18 на 6 сантиметров высоту